Теперь в Google Ad Manager можно проводить эксперименты, указывая собственные критерии и расписание, чтобы узнать, как те или иные изменения повлияют на доход. После запуска эксперимент добавляется на страницу «Эксперименты». В период бета-тестирования ручные эксперименты позволили издателям увеличить свой доход в среднем на 6,5%. Теперь этот инструмент запущен для всех издателей, использующих Ad Manager. Пока доступны три типа экспериментов. В стиле нативных объявлений, единые правила ценообразования, разблокировка категорий. В будущем разработчики планируют добавить больше типов ручных экспериментов. Как провести эксперимент, созданный вручную? В сети менеджера рекламы может одновременно существовать до 100 активных экспериментов. К числу активных относятся эксперименты, которые выполняются, приостановлены или завершены и ожидают ваших дальнейших действий. Чтобы запустить эксперимент, созданный вручную, выполните следующие действия. Выберите тип эксперимента и используемые в нем критерии. Настройте версию эксперимента и запустите ее на некоторое время. Сравните количество показов в экспериментальной и контрольной группах, чтобы узнать, какая из них показала более высокую эффективность во время эксперимента. При необходимости запустите другие версии. Примите решение о том, хотите ли вы применять протестированные настройки в своей сети менеджера рекламы. Важно понимать, что результаты экспериментов с небольшой долей трафика могут быть ненадежными и неточно отражать изменения. Увеличивая долю трафика, задействованного в эксперименте, вы оказываете большее влияние на рыночное поведение и можете точнее оценить результаты таких изменений. Желательно проводить эксперименты в течение срока, достаточного для изменения в поведении и оценки результатов, вызванных этими изменениями. Чтобы изменения в поведении участников рынка отразились на доходе, зачастую требуется не менее 7 дней. Настройки эксперимента могут повлиять на поведение не только в экспериментальной, но и контрольной группе. Убедитесь, что ожидаемый доход в экспериментальной группе соответствует вашим прогнозам для всей сети. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!